Мы рады вас приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня вы получите очень ценную информацию, которая позволит вам получить ответы на три основных вопросы. Что за компания, о которой мы сегодня будем говорить, что именно она предлагает и какие выгоды лично вы получите для себя, став партнером нашей компании. Итак, представит вам эту информацию Человек, друг мой и партнер по команде, с которым мы бок-опок работаем уже несколько месяцев. Это удивительно целеустремленный человек, который постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, один из лидеров нашей команды. И сейчас активно строит свою команду Наталья Мартынова. Мы ее приветствуем. И я надеюсь, что все, что сегодня она вам. Поведает, будет полезно для всех нас и тех, кто уже в компании, тех, кто только начинает, и совсем новичков людей для людей, которые только ищут какие-то возможности в интернете. Наталья очень подробно вам расскажет о нашем маркетинге, и я надеюсь, вы сделаете правильный выбор. Наталья, я передаю вам слово. Прос аудитории, да, я приветствую вас всех, друзья, уважаемые партнеры и гости. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, поставьте десяточки, если все хорошо слышно. Ну, ну отлично, отлично. Ну, давайте начнем. Сегодня пойдет речь о возможностях, которые вы получаете, сотрудничая с компанией Dream to World. И благодаря этой возможности каждый из вас, каждый из нас за короткий срок может улучшить качество своей жизни. Dream to World означает «мечты сбываются». Вот знаете, у нас в России какое-то время назад шла реклама «Мечты сбываются», «Газпром», такая социальная реклама была. И вот эти слова «мечты сбываются» «Газпром», «Газпром» никакого отклика в душе у меня не оставляли. Ну, наверное, это потому, что я почему-то, не знаю почему, не акционер «Газпрома», а как раз сейчас, когда я слышу эти слова и мысленно добавляю "dream to words", «мечты сбываются» "dream to words" это очень меня вдохновляет. И как раз по понятным причинам, потому что это мой бизнес и потому что это мои мечты. И наша молодая компания, она дает как раз возможность сбываться нашим мечтам, дает возможность развивать свой бизнес в 180 странах мира. Компания работает с трендовой валютой биткоин. При этом компания обучает профессиональному интернет-предпринимательству, то есть правильно с первых шагов вести свой бизнес в интернете. Вы научитесь, научитесь делать свой бизнес на полном автомате и получаете резидуальный доход. Компания зарегистрирована в США, штат Делавер. Почему, собственно, зарегистрирована в США? Это официальная да, компания, потому что правовое поле... Там это правовое поле, оно позволяет, при, придает, вернее, оптимальные условия для выхода на международный рынок для любого бизнеса. Почему же, собственно, биткоин? Да? Конечно, выбор не случайен, почему компания стала использовать эту трендовую валюту биткоин. Блокчейн, криптовалюта, биткоин – это новые технологии, которые в настоящий момент – в нашу жизнь. Мир меняется. И, конечно, выгодно сегодня зарабатывать в биткоинах, потому что курс его растет на наших глазах и имеет в перспективе, там, в десятилетней перспективе, сумасшедшие прогнозы на его рост. Сегодня, вы знаете, формат любого бизнеса требует присутствия в интернете. Все бизнес-процессы онлайн, наличие онлайн-продукта, использование криптовалюты – это тренд завтрашнего дня. И наша компания, она как раз имеет этот онлайн-формат. Итак, друзья, кроме того, что мы имеем MLM-бизнес онлайн, зарабатываем в трендовой валюте биткоин, мы еще имеем онлайн-продукт – это профессиональное обучение MLM-бизнесу. Вы знаете, да, что сейчас с, с изменившимися условиями рынка очень много людей остались без работы или имеют такую перспективу. И сегодня можно начать действовать, предупредив эту ситуацию, начав MLM-бизнес в онлайн-формате. Как рекомендуют многие успешные люди и Роберт Киосаки, да, и Дональд Трамп, и многие другие, MLM – это лучший трамплин для человека э, с, минимум, с минимальным уровнем подготовки, с минимальными вложениями, в кратчайшие сроки каждый может выйти на достойный уровень дохода для себя и своей семьи и изменить качество своей жизни. И чтобы как раз освоить эту профессию, начать свой бизнес качественно, эффективно, необходим наш онлайн-продукт. Этот образовательный продукт включает в себя различные уровни подготовки. Это от первичных действий, до автоматизации своего бизнеса. Так вот, продукт данной компании, вернее, нашей компании, да, это система профессионального обучения. Это франшиза от долларовых миллионеров на сумму, оценивается на сумму 10 тысяч долларов. Но, собственно, пусть вас это не пугает, потому что все эти школы, это информация, это обучение, вам будут даваться практически даром по достижению того или иного уровня. Двигаясь поэтапно, вы освоите необходимые стратегии для эффективного ведения бизнеса через интернет. Навыки, навыки формирования клиентских баз, эффективный рекрутинг, создание собственного бренда, автоматизацию своего бизнеса, естественно, путем, через дубликацию вашими партнерами простых действий, а также стратегии формирования резидуального там, остаточного дохода. Как я уже говорила, компания наша молодая стартовала в марте этого года. Сейчас находится на этапе создания всемирной сети для улучшения финансового положения каждого партнера. И следующим этапом развития запланировано внедрение перспективных IT-продуктов. И в компании есть инструмент для улучшения финансового положения каждого партнера. Это маркетинг. У нас есть три маркетинг-плана. Все они отдают 100% процентов сеть. То есть все деньги, которые приходят в маркетинг, они перераспределяются никаким наверх, ни админом, ни содержанием компании, ни каких-то других статей расхода здесь нет. Кроме этого, какие достоинства у маркетинговых планов? Это доступный вход, максимально возможные комиссии для каждого партнера, отсутствие квалификации и ежемесячных оплат, каких-либо абонентских, да, Оплат. Отсутствие квалификации говорит о том, что все деньги, которые вы заработаете, будут, все деньги, которые сложатся у вас в том или ином маркетинге, они будут, окажутся у вас на, на вашем счету, без каких-либо условий. Вы будете получать прибыль с каждого партнера вашей структуры. Это дает возможность заработка для людей, работающих на частичную занятость. Возможность получения дохода, даже когда вы отойдете от дела. И что самая интересная авансовая система в 200% при отсутствии личного результата. Теперь поподробнее остановимся на маркетинге. И начнем с маркетинга «Абсолют». Этот маркетинг открылся месяц назад и вызвал настоящий фурор на рынке MLM. Я думаю, что вы сейчас поймете, почему. Абсолют ⁇ это линейно-уровневый маркетинг с очень доступным входом. 0,002 тысяч 000 биткоина. Ну, это где-то 8-10 долларов. Состоит он из двух частей. Линейки, да, увидите вверху слайда, и уровневой части маркетинга. Значит, в линейку все ваши лично приглашенные, как происходит оплата, да, как вы зарабатываете деньги в этом маркетинге. В верхней части линейки все ваши лично приглашенные люди приносят вам 50% суммы входа. В уровне маркетинге вы зарабатываете с третьего уровня 100% с каждого места, которое там находится, их 8. С первого и со второго уровня вы не зарабатываете, потому что это маркетинг уровневый, да, с первого уровня зарабатывает наставник вашего наставника, и со второго ваш наставник. И третий уровень приносит вам 800% дохода. Причем очень важно, что неважно откуда появляются люди, да, которые занимают места вот в этом уровне маркетинга. Если в линейке есть только лично ваши приглашенные, то в уровневой части, неважно откуда взялись эти люди, вы зарабатываете. С, третьей, с третьего уровня. Если даже, ну, такой момент, например, да, у вас еще нет личных приглашенных людей, но э, тем не менее в третьем уровне э, заполнились места, и вы как по мере их заполнения, не нужно ждать, когда вся площадка заполнится, по мере заполнения нижнего ряда вы сразу э, идет автоматически э, деньги на ваш кошелек с каждого места, которое ну, постепенно будет заполняться. Кроме этого, есть в маркетинге такой механизм, два механизма. Первый это повторная, повторный, автоматический да, повторная покупка этой же площадки. И второй механизм это, для, есть, это, повторная, вернее, это покупка более дорогой площадки, да, следующей. Всего в абсолюте четыре площадки, вот здесь вы видите, вход в каждую он в два раза больше предыдущего. Так вот, если вот этот механизм, аптапгрейд называется, да, повышение уровня, дает возможность вам не задумываться да, о том, чтобы, как, когда вы будете покупать следующую площадку, он автоматически откладываются деньги на покупку второй площадки, следующей, вернее, площадки, и автоматически после закрытия одной площадки автоматически открывается следующая. Что это дает? Это, собственно, дает... Постоянное продвижение вашего бизнеса и создание пассивного дохода. Повторная покупка, ваша первая площадка, да, допустим, после повторной покупки, и каждый следующий, все время будет открываться новая новая и новая площадка. Партнеры ваши всегда идут за вами. Вы зарабатываете в этом маркетинге, это, я говорю сейчас о преимуществах этого маркетинга, да, абсолютно. Вы зарабатываете здесь, даже если никого не успели пригласить. Это очень важно. В линейной части маркетинга нет ограничений по количеству партнеров. То есть видите, да, на слайде нарисовано 6 партнеров, вы здесь нет ограничений. Сколько угодно у вас может быть лично приглашенных. И всегда ваши партнеры будут идти за вами в следующие площадке. Вот здесь приведен доход, да. Доход с линии, доход с матрицы, э, с учетом реинвеста и доход с учетом авто, автопроплаты со, на автоапгрейд. Ну, автоапгрейд – это первый раз, когда у вас площадка закроется и автоматически будет прокупаться следующее, э, э, будут отчисления на автоапгрейд. В последующих повторных да, закрытий первых площадок уже автоапгрейд не будет Сниматься. Кроме этого, скажу, что очень выгодно заходить сразу на 4 площадки. В общей сумме вход на 4 площадки сразу составляет 0,03 биткоина, и это дает возможность вам сразу получать все деньги. Во-первых, это дает возможность вам не пропустить никого, да, не терять свои деньги, когда кто-то из лично ваших приглашенных или из людей, которые там вставляют вашу вторую, третью линию, не сможет вас опередить вы сразу зашли и в четырех площадках вы присутствуете. И кроме того, вы сразу будете получать деньги на кошелек без вычета автоапгрейда, что позволит вам быстрее окупить свой бизнес. Есть еще вот такая интересная фишка, Хочу обратить ваше внимание на линейный, линейный, да, линейную часть этого маркетинга. То есть если в первой площадке в линейку встают ваши лично приглашенные люди, то во второй площадке на 0,004 здесь уже вы увидите не свою первую линию, а свою вторую линию. То есть здесь будут партнеры, приглашенные, ваших приглашенных. В третьей площадке здесь будут стоять люди, которые у вас в третьем, в третьей линии. И в четвертой, соответственно, ваша четвертая линия будет приносить вам доход линейки. Ну и как вы, наверное, вы знаете, да, что все деньги, они в основном в глубине, в четвертой линии как раз партнеров гораздо больше, чем у вас в первой линии, и это приносит очень хороший доход. Вот здесь на следующем слайде показано, как, собственно, совершив несложные действия, а, собственно, используя систему рекрутинга нашей компании, это становится действительно несложно. Пригласить пять человек в первую линию. И если запустить систему дубликации, настроить ее благодаря, опять же, системе ведения бизнеса, которую вы получите в нашей компании, ваши партнеры дублицируют вас то это ваш бизнес будет выглядеть вот примерно так. 5 партнеров на первой линии, у них на первой, а у вас на второй 25 человек, ваша третья линия будет составлять из 125 человек, и четвертая 625 человек. В результате это вам принесет прибыль в 5 биткоинов. Это говорится, ну, просто речь о том, что при да, что все зашли и вы получили 5 биткоинов. Согласите, при таком небольшом не входе доход в 5 биткоинов, это очень радует, вообще существенные деньги, и я думаю, что они всем, такой результат несложной работы, всем понравится. Кстати, когда вы закрываете четвертую площадку в маркетинге абсолютно, она у вас закрывается, вы... Получаете выход на маркетинг лайк. Ну, о преимуществах да, я уже говорила. Вот можно повториться, что это абсолютно это очень доступный вход. Это ваша структура гарантированно следует за вами на все следующие площадки и маркетинги. После реинвеста ваши партнеры еще раз приносят вам доход по линейке и по матричной составляющей отсутствие квалификации и обязательных приглашений, потому что даже если вы никого не пригласили, вы все равно получаете доход. И возможность получать 100% за лично приглашенных до 800%, от их, личного, 800 от их личного результата. Итак, у вас закрылась четвертая площадка в Абсолюте, вы перешли в маркетинг лайт это матричный маркетинг. Площадка состоит из 15 мест, и доход вы получаете моментально с каждого, с каждого закрытого, заполненного места под вами. С первой линии вы зарабатываете по 15% с каждого участника от суммы входа, со второй линии по 20% с каждого участника от суммы входа, и с третьей линии 65% с 8 мест, под, ну, в вашем третьем ряду деньги приходят сразу как только место заполняется сразу получаете выплату на кошелек вот здесь в этом маркетинге матричном есть 7 площадок также как и в предыдущем маркетинге каждая новая площадка она стоит в два раза дороже предыдущей и также здесь есть механизмы повторного то есть повторные покупки площадки, называющие реинвест, и механизм апгрейда. Также неважно, кем заполняются вот эти места под вами, да, чьи, откуда взялись эти люди, это приглашенные ваших приглашенных или это приглашенные вышестоящих людей, вы зарабатываете с каждого места, которое стоит под вами. Ну, общий доход получаете 630%. Вот, например, в этой таблице показано, да, что при входе на 0,015 биткоина это вход в первую площадку, когда вы доходите до седьмого, до седьмой площадки, да, что это в результате вам какой доход принесет? Когда вы достигнете седьмой площадки, да, первая площадка у вас закроет, пройдет 7 цветов, вторая 6, третья 5 и так далее. Ну, это в идеале, возможно, и первая площадка закроется у вас, и вторая гораздо больше раз. Но в стандартной ситуации вот, рассматриваю вот такой вариант входа чистая прибыль у вас составит 5,3 биткоина. Это только с этой площадки, да, и тут общего, ну, как бы общей суммы нет, но тем не менее. И люди, ну, иногда возникает вопрос, да, какая же команда, сколько человек должно быть, чтобы вот закрылось 7 площадок и получить такой доход. Ну вот здесь в таблице приведен расчет, да. Для того, чтобы вот у вас закрылось 7 площадок, 14 местных площадок, и прошло 7 циклов, вам, в вашей системе должно быть 126 человек. Согласитесь, при тех технологиях, которыми мы владеем, 126 человек это не такая большая команда, собственно, причем ну, она же закрывается эти матрицы не только силами вашей команды. Но, тем не менее, в долларах, вот даже в пересчете тут на долларах, брался пересчет, учитывая, что один биткоин стоит 3000 долларов. Он сейчас уже чуть-чуть больше, ну и наверняка дальше будет больше расти. Даже в переводе на доллары по этому курсу закрытие седьмой площадки дает вам 143 тысячи долларов. Ну, я думаю, что это как бы впечатляющий день. Какие же преимущества, да? Как я уже говорила, в да, компании маркетинге у нас 100% сеть. Это значит, что руководство является такими же активными партнерами, как и, вся, как и все в структуре. Чистая прибыль в кошелек абсолютно с каждого партнера вашей сети. После реинвеста в своих площадок руководство и сильные лидеры становятся в вашу структуру. То есть здесь еще есть заполнение по слабой в слабую сторону, да? то есть когда у вас площадка закрывается, вы переходите на реинвест в слабую сторону да, своей команды, там, своего спонсора. Ваша структура гарантированно следует за вами на следующей площадке. Для продвижения по следующим площадкам вам нужно меньше партнеров по сравнению с другими матричными моделями подобного типа. Отсутствует абонентская плата. Вы заходите в площадку и покупаете место свою один раз. Отсутствие квалификации, я уже об этом тоже говорила, да, что вам не нужно выполнять какие-то определенные условия, чтобы зарабатывать. Деньги всегда будут идти на ваш кошелек. И единственное условие, чтобы деньги вывести, вам нужно, чтобы у вас было два партнера. Но Даже если у вас еще есть ни одного партнера, вы всегда можете вывести 200% от своих вложений себе на кошелек. И третий маркетинг – это бинар. Бинар у нас тоже отличается от принятых У нас умный бинар, место, в котором вы занимаете один раз. Почему выгодно приобрести место в бинаре, чем раньше, тем лучше? Потому что, заняв какое-то место, да, вы опережаете каких-то людей, которые потом, все люди, которые пришли за вами, они будут ниже вас, и приносить вам бесконечный резидуальный остаточный доход. Достаточно пригласить в бинар, да, поделиться информацией, пригласить два человека, которые сделают по дубликации то же самое, и ваш бизнес будет работать на полной автоматизации, благодаря дубликации ваших людей, и приносить вам постоянный бесконечный доход. Также есть... 7 статусов в бинаре. Вы заняли свое место, оно больше у вас не, не передвигается никуда, вы его заняли один раз, но апгрейд есть в этом, на это место тоже есть апгрейд, оно тоже он делается автоматически. Бинар рассчитан до 4 миллиардов партнеров. Он, если будет такая необходимость, он будет рассчитан дальше. Почему он называется умным бинаром? Потому что. Вы сами решаете, у вас есть такой инструмент, который позволяет вам самостоятельно да, ставить, есть несколько там вариантов расстановки ваших людей в бинаре, и вы сами можете руководить, управлять своим бизнесом, да, управлять своим бинаром. Один вид комиссии за пар да, для всех, нет никакой там спонсорской ноги, Бинар заполняется, вы зарабатываете от схлопывания пар. Размер комиссии в бинаре зависит от у номера регистрации партнера. И это тоже говорит как раз в пользу того, что чем быстрее вы зайдете в бинар, тем больше прибыли он вам будет приносить. Выплаты происходят автоматически на ваш кошелек. Здесь также отсутствуют квалификации. Вот здесь как раз приведена таблица, в которой говорится о том какой процент вы будете зарабатывать в зависимости от порядкового номера сейчас есть еще места на 20 процентов то есть если вы сейчас зайдете в бинар вы будете он вам будет приносить 20 процентов от товарооборота того который складывается под вами и это очень огромный процент потому что ну я не знаю в таких больших процентах и раньше, допустим, в маркетингах и сейчас, в маркетингах продуктовых компаний, там люди, которые имеют огромные тысячные структуры, они зарабатывают там 3-5% от товарооборота. Поэтому для меня это было какое-то ошеломляющее известие, что, оказывается, вот есть такие большие возможности, большие проценты зарабатывать в бинаре. Здесь показано на этом слайде.. Карьерная лестница бинара, то есть автоапгрейд. Есть возможность, сейчас вот недавно совсем предоставилась такая возможность нам, уменьшили вход на 50%, и мы сейчас можем зайти в бинар, сумма 0,025 биткоина. Зайдя с этой суммы, да, вы будете получать... 40% на вывод и 60% на апгрейд. Апгрейд также автоматически, и ну, с накопленных денег переключает вас на следующую ступеньку, это 0,05 биткоинов, да, и таких ступенек вот 7. Когда вы дойдете до седьмой ступеньки, вы будете зарабатывать все процентов от того товарооборота, который, ну, исходя еще из вашего порядкового номера, все 100% товарооборота, который сложится под вами. Вот здесь приведена тоже таблица для такой более наглядной. Здесь используется порядковый номер с 20% тысячным, ну, короче, номер с тысячным номером, что дает 20% от товарооборота. И что здесь мы видим, что пригласив два новых партнера, И пройдя один цикл, да, вот вы зарабатываете 0,22 ну, биткоина. Но я не буду сейчас говорить вам тут все, что тут написано, да. В результате за, за год можно выйти на, закрыт там 4000 циклов, можно выйти на доход 709 биткоинов. Ну, это просто какие сумасшедшие деньги. Ну, все в наших руках. Бинарный маркетинг дает какие преимущества? Во-первых, он объединяет усилия всех партнеров до бесконечности в глубину. Понятно, что под вами будут появляться люди, которых вы вообще никогда не знали, не видели, люди из других параллельных да, структур, потом в конце это будут люди, которые и в вашей структуре, ну, как, с которыми вы не знакомы, но они будут приносить вам доход. Этот доход будет бесконечный, он, собственно, без вашего участия, вы можете отойти отдел. бинар будет строиться сам по себе, Процесс запущен, вы будете получать свой остаточный доход. Опять же, тут отсутствуют какие-либо квалификации, и все выплаты, когда у вас появляется пара, все выплаты, они также моментально идут на ваш кошелек. Здесь представлено вот на этом слайде топ-10 по чекам, да, по выплатам Первую вот верхнюю строку занимает человек, выплаты которого составили заработок которого в компании составил 9 биткоинов. У каждого есть такие возможности. Данные, этой таблицы, они есть в кабинете, они, естественно, изменяются каждый день. И регистрация в компании бесплатная, вы можете зарегистрироваться по ссылке вашего пригласителя и понаблюдать, как изменяются эти данные, как растет и развивается наша компания. Здесь вот есть отчет о доходах людей нашей ком команды. Да, здесь есть разные уровни дохода. Люди применяют систему ведения бизнеса, которую дает компания, и благополучно зарабатывают в трендовой валюте биткоин. Здесь доходы показаны в биткоин. Что же, резюмируя да, весь мой рассказ, что можно сказать, какие выводы сделать? Компания Dream2Works Легальная компания, которая находится в самом начале пути своего развития. Да? В компании есть уникальный продукт, который востребован и актуален практически для всех, кто имеет или планирует развивать свой бизнес в интернете. В компании есть три маркетинг-плана со входом на любой кошелек, в зависимости от возможностей и амбиций каждого человека. В этих маркетинг-планах есть возможность зарабатывать, даже если вы еще никого не пригласили. Потому что, ну, как я уже говорила, если партнер пассивен или еще никого не успел пригласить, он все равно заработает и может вывести 200% от суммы своего входа. Я на самом деле не знаю таких возможностей каких-либо других компаний, чтобы можно было никого не пригласить. И вывести там, не просто вернуть свои деньги, а еще и заработать. В 200% вывести себе на кошелек. Кроме того, в компании есть возможность получения резидуального или остаточного дохода. Это очень важно, потому что все мы стремимся заработать, какой-то достигнуть какого-то уровня да, и отойти от дел, при этом чтобы наш бизнес приносил нам доход. В компании вы создаете свои активы в трендовой валюте биткоин. Кто дает возможность дополнительно зарабатывать на, на курсе. Поэтому, друзья, в заключение хочу сказать пожелательно принятие правильных решений. Задумайтесь, так ли вы живете, как хотелось бы, и что вы для этого делаете. Желаю вам принять правильное решение и пополнить наши ряды. Мы будем вам рады. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я отвечу на все ваши вопросы. Вижу, вот тут есть вопрос у Артема Амельченко. Сто процентов сеть. На чем тогда зарабатывает компания? Какой ее интерес? Эх, поняла, Артем, хороший вопрос. Сто процентов сеть. А почему? Потому что руководство компании они стоят во главе маркетинга, ну, каждого маркетинга, да, то есть люди стоят в маркетинге, и они зарабатывают от сети, как и мы с вами. Ну, естественно, что их результаты несколько, наверное, отличаются от моих, да, потому что люди, это их дело, да, они это придумали, они создали этот маркетинг, и стоят во главе и так же работают, как, и мы, как мы с вами, приглашая партнеров, и зарабатывая в сети. Поэтому деньги никуда не уходят в сторону. Не какие там административные расходы. Это легко можно прочитать, собственно, в каждом маркетинге. Ну, спасибо вам, друзья, что вы пришли, нашли время. Надеюсь, что та информация, которую я дала, ну, чем-то поможет вам в вашей работе. Ну и к новичкам в каком-то понимании процесса и приглашенных принятие решений. Благодарю всех. Всего доброго. До свидания.